Всем огромный привет! Никогда не выходила в прямые эфиры в Инстаграме. Первый раз это у меня. Надеюсь, все получится, все будет хорошо. Постараюсь эфир сохранить для тех, кто будет просматривать э, в записи. А так как э, это первый прямой эфир, э, я не выбирала какую-то определенную тему на которую мы с вами о, котором, о которой мы с вами поговорим. поэтому дала вам возможность задавать разные вопросы и в целом если честно я думала, что вопросы будут только об одном, о том что сейчас в мире происходит, но меня очень порадовало то, что вопросы были разносторонние. И мне нравится, что у меня аудитория, моя аудитория — это аудитория людей, которые думают, которые анализируют, не впадают в панику. Это, безусловно, очень большой плюс. Помимо тех вопросов, которые мы будем рассматривать ну, скажем, которые вы ранее задавали, вы можете, безусловно, спрашивать в окошке что-то новое, комментировать. Я постараюсь уследить и отвечать на ваши вопросы, успевать отвечать на ваши вопросы. Еще раз хочу поблагодарить вас за вашу активность под моим последним постом. Так как для меня это в первую очередь показатель доверия. Если вы готовы обращаться ко мне, к моим ученикам с такими вопросами, это говорит о том, что вы доверяете. Это очень приятно. Спасибо вам за это большое. Ну что ж, начнем, пожалуй, разбирать вопросы. Очень часто вы меня спрашиваете о том, как узнать свой асцендент, если неизвестно время рождения. Бывают такие случаи, когда неизвестна даже дата рождения. На самом деле это поправимая ситуация, то есть в этом нет ничего плохого, ничего страшного. Есть единственный нюанс, что определить время рождения будет... Сложно, практически нереально в случае, если мы рассматриваем карту ребенка. Если это карта взрослого человека, у которого уже много событий в жизни произошло, который имеет более-менее сформировавшийся характер, то в принципе определить точное время рождения будет несложно. Поэтому... Этот вопрос поправимый, это можно сделать на консультации. Даже если неизвестна дата рождения, не всегда, но в принципе тоже можно определить. Просто бывают разные случаи, более сложные, более легкие. Но иногда я беру такую консультацию в работу, если я вижу, что можно действительно точно определить вот дальше что касается обучения тоже очень много вопросов поступает от вас вопросы по типу я хочу очень сильно хочу вас обучаться не могли бы ли вы посмотреть мою карту смогу ли я стать астрологом и будет ли мне вообще эта информация полезна на самом деле, вообще вот идея создать свою школу мне пришла по одной простой причине. Что мне захотелось делиться своими знаниями и наработками, и мне захотелось, чтобы каждый человек мог применять эти знания в своей повседневной жизни. То есть изначально я не ставила цель именно создавать школу, для того, чтобы выпускались одни лишь астрологи. Конечно, мы выдаем сертификаты гособразца. Есть экзамены, есть тестирование каждую неделю, есть контрольные работы, есть кураторский контроль и так далее. Но при всем этом основной посыл остается неизменным. Чтобы человек мог использовать знания, которые он получает на практике в своей повседневной жизни, независимо от того, чем он занимается. И э, на примерах тех учеников, которые уже окончили первый поток, э, могу сказать, что знания действительно помогают раскрыть свой потенциал. И чем больше, скажем, человек углубляется в астрологию, тем больше он осознает свою уникальность — и свои сильные, и слабые стороны. И зная, в чем твой талант, ты перестаешь зацикливаться на какой-то теме, да, которая до этого казалась тебе очень важной. Я знаю, что многие приходят с мыслью «вот я хочу быть астрологом», так как, согласитесь, на данный момент эта профессия обрела достаточно, достаточно широкую популярность. Но в целом, повторюсь, посыл школы другой — это научиться использовать полученные знания в повседневной жизни, в своей работе, независимо от того, кем вы работаете, научиться лучше понимать себя и окружающих, менять что-то в своей жизни к лучшему. Алла, а какие-то благоприятные соединения планет будут в ближайшее время? Вообще, вот этот год, 20 он действительно очень сложный. Я, если честно, видя вот эту картину, собиралась несколько раз снимать на YouTube гороскопы на год общие. В прошлом году я снимала, и в этом году просто не захотела. То есть я понимала, что сейчас на меня обрушится... Просто целая волна негодования, почему столько много негатива, а рассказывать, как все хорошо, видя, что, скажем, не очень все будет легко, тоже не хочется. Но в целом э хочу все-таки вам сказать, что даже самые грозные соединения, какими бы они ни были, влияют на людей по-разному, если рассматривать индивидуально каждого человека. То есть понятно, что такие гиганты астрологические, как Сатурн, Плутон, соединяясь, провоцируют э, большие изменения в обществе. Э, и не всегда, конечно, эти изменения приятные. Любые перемены обычно сопровождаются какими-то сложностями. Э, но, тем не менее, если рассматривать карту каждого отдельного человека, то есть те, кто э, может извлечь и пользу даже из этого соединения. Если вы умеете строить двойные карты и, в принципе, умеете посмотреть, как транзиты влияют на вашу натальную карту и обнаружите благоприятные аспекты этого соединения к своим планетам, особенно если у вас что-то стоит в Тельце или в Деве, то вы можете вполне себе даже какую-то материальную выгоду получить из того, что сейчас происходит вокруг. Поэтому изначально не стоит себя настраивать. Как-то вот прям сразу очень плохо. Дело в том, что на данный момент Лилит проходит по знаку Овен, и она будет очень активна в конце марта, почти весь апрель. Она будет проходить соединение с другими планетами, которые будут давать ей энергию. И это все будет провоцировать определенную панику и склонность нагнетать обстановку. В принципе, на этом Лилит очень хорошо специализируется. Поэтому очень важно в этой ситуации все-таки сохранять здравый смысл, абстрагироваться от того, что происходит. И вот тема самоизоляции, она действительно может уберечь от многих ну, Скажем, возможных опасностей, которые возможны, вероятны. Вот. Поэтому, кстати, вот Сатурн, соединение Сатурна и Плутона, да, вот таким образом проигралось, что люди должны самоизолироваться. Сатурн это планета, которая как раз отвечает за ограничения и самоограничения в том числе. Поэтому любые Соединения мы можем все равно рассматривать. Конечно, есть общая тенденция, как они будут влиять, но в карте конкретного человека они могут давать и много хорошего. К примеру, вот это соединение Юпитера и Плутона для многих может дать шанс заработать действительно большие деньги. Этот аспект называют аспектом миллионера. Но понятное дело, что в большинстве случаев, в большей части судеб это проиграется как необходимость менять свой подход в плане зарабатывания денег. Кстати, о подходе в работе. Я вот тоже пришла к тому, что мне нужно будет изменить что-то на моем YouTube-канале, и, скорее всего, это будет последний месяц, когда я буду публиковать гороскопы на месяц. Но я не буду прекращать создавать контент для YouTube. Просто я буду снимать тематические видео. О новолуниях, полнолуниях, о переходах планеты, значимых аспектах, общие обзоры месяца. Мне кажется, это будет более полезная информация, и в этом будет больше смысла как для моих зрителей, так и для меня. Ведь создавать контент, особенно то, как я это вижу, я себе поставила определенную планку, какими должны быть видео на моем канале. И для меня важно, чтобы эти видео были полезны, чтобы их просматривали, чтобы ими делились, поэтому я приняла решение, что, скорее всего, в современных условиях, которые сложились, возможно, гороскопы на месяц в том формате, в котором они были, будут уже неинтересны. Но я продолжаю быть с вами на связи, поэтому, если вы считаете, что гороскопом быть, я готова вас услышать и свою точку зрения изменить. Очень продуктивный год, во всем есть обратная сторона. Конечно, любой аспект, даже самый напряженный, можно использовать как топливо, как ресурс. В первую очередь, любое напряжение дает очень много энергии. И, конечно, эту энергию можно использовать в хорошем направлении. А если такое соединение есть непосредственно в Натале? Очень хороший вопрос. По сути, вы родились, когда было начало цикла, и вы в дальнейшем будете очень привязаны к циклам этих планет. Поэтому в вашей жизни все еще более глобально и пахально будет происходить по таким соединениям. Это точно так же, как если бы человек был рожден в затмении. И у него в жизни тоже э, события будут происходить по затмениям. Лилит не дает событийность, это радует. Да, но как она может давать событийность, если человек сам начинает своими же руками что-то делать под ее влиянием? То есть она затуманивает рассудок из этого человек сам же начинает совершать какие-то ошибки. Поэтому, поэтому я и начала эфир с того, что нужно сохранять спокойствие и уметь сортировать информацию. Если вы видите, что информация на вас влияет плохо, она портит вам настроение, тогда просто старайтесь абстрагироваться. Лучше используйте это время для того, чтобы... Повысить свои знания в какой-то сфере, выучить что-то новое, приспособиться к изменениям в среде, адаптироваться. А вот на аспект миллионера есть смысл покупать лотерейные билеты или опять же это индивидуально? Вот как вы думаете, напишите в комментариях по поводу лотерейных билетов. Ох, так вы намного прикольнее, чем на роликах. Очень жаль, у вас очень интересные прогнозы. В принципе, да, мне тоже жаль, если честно. Просто я выработала свою методику, свой уникальный подход в плане составления этих прогнозов, но я вижу, что все меньше и меньше Людей не охватывают, значит, они неинтересны получается. может мне стоит... Но я это восприняла так, что нужно переквалифицироваться немножко и делать более такие событийные ролики. Например, вот у меня в планах снять обзор апреля месяца, обратить внимание на какие-то важные моменты. Затем, возможно, буду о соединениях снимать, о разворотах планет... Но опять-таки, если нужны гороскопы, пишите. Прямо сейчас перейдите на YouTube и напишите, и просмотрите. Гороскопом быть, пусть будут. Мне очень нравятся ваши прогнозы. Аллочка, скажите, когда откроют границы? Изначально, когда это все началось, я сразу начала предполагать, и в принципе моя точка зрения не изменилась, что в конце апреля, в начале мая, во всяком случае, какие-то жесткие ограничения должны быть сняты. Я думаю, что определенные рейсы уже должны возобновляться. Возможно, не все страны вот полноценно откроют свои границы. Да и, в принципе, непонятно будет ли вот в 2020 году такое время, когда все страны одновременно откроют границы. Я думаю, что это все будет ситуативно. То есть, если получится очаг в какой-то стране, потушить болезни, и тогда туда будут открывать границы. Но, как мне видится, что это уже, в принципе, с конца апреля, с мая должно начаться. Более такая оттепель должна появиться. Я уже давно не смотрю общие прогнозы по знакам. Я вам хочу сказать, что еще... Вот некоторые астрологи, сами снимая прогнозы на месяц, гороскопы, при этом отговаривают смотреть эти прогнозы, что для меня очень странно. На самом деле методика, которая используется в составлении этих гороскопов, она есть также и в индивидуальных прогнозах. То есть не все же работают по системе «Плацидус». Есть те, кто использует равнодомную систему, есть те, кто строит дома от солнца. Поэтому не стоит настолько скептически относиться и говорить, что общие прогнозы — это вообще ничего не стоит. Если бы э, это была глупость, я, я бы этим не занималась. И поверьте, человек столько времени, вы не представляете, сколько времени и усилий нужно потратить, чтобы снять общий гороскоп для каждого знака зодиака. И если бы это была глупость, я бы на это свое время не тратила. Как лилит в лучших целях использовать? Хороший вопрос. Лилит – это точка личностного роста. Она показывает наши не самые приятные стороны. И, соответственно, мы можем... Ну, обнаружив то, что в нас не так, мы можем начать над этим работать и становиться лучше. Не идти на поводу своих желаний, страхов, сомнений, учиться анализировать и не искаженно воспринимать мир, а именно стараться выработать объективный взгляд на вещи, непредвзятый. Конечно, очень многое зависит от того, в каком знаке Лилит стоит. То есть, если она, например, в овне и в рыбах, это будет разное проявление. Алла, можете прокомментировать квадрат транзитного Сатурна к Натальному? Но ну, это вопрос самоорганизации и порядка, зависит от того, в каком доме стоит Сатурн, в принципе, по этому... По этой сфере жизни и будет идти, скажем, такой основной момент, который будет требовать стабилизации и ваших дополнительных усилий. Алла, подскажите, можно гармонизировать свои пораженные Меркурий и Сатурн с помощью ритуалов? Ну, в целом можно, конечно, но для начала стоит разобраться, как эти аспекты проявляются в вашем характере и э, что они дают по событиям и как вы можете на это повлиять. Я вижу, что очень много пишут по поводу гороскопов, чтобы я не прекращала снимать Благодарю за ответ. Как лучше смотреть гороскоп по Солнцу или по асценденту? Вы знаете, я заметила, что по-разному у людей работает. Я раньше вот говорила, что смотрите по асценденту, но мне пришло много комментариев о том, что люди смотрят по Солнцу, у них даже больше, лучше работает. Поэтому я бы советовала вам посмотреть два варианта, сравнить, и дальше будете знать, какой вариант вам больше подходит. вам бы пошла учиться, но у меня совсем нет времени. Лилит в рыбах во втором доме. Как влияет на финансы? В первую очередь, лилит в рыбах имеет сильную связь с эмоциональной стороной личности и может уводить в сторону инфантильного восприятия ситуации. Рыба это все-таки женский знак, мутабельный, поэтому может быть момент ухода от каких-то финансовых обязанностей, может быть человек обманывать в плане финансов, или вы можете с такими людьми встречаться. Поэтому в первую очередь нужно, скажем, не обманывать других, и учиться распознавать мошенников. Скорее всего, такое положение даст вам прям талант видеть человека, который хочет вас обмануть. Алла, ваши прогнозы интересные, качественные. Просто люди так устроены, к сожалению или к счастью. Нужно много красоты и все, чтобы было хорошо. Для примера, у Анжелы Перл у нее все супер-пупер. Ну, видите, Анжела Перл такая одна, Алла Вишневецкая тоже такая одна. Поэтому я, пожалуй, буду оставаться собой. Алла, как работать над собой, если натальная Венера в Скорпионе в пятом доме? Спасибо. Ну, Венера в Скорпионе в первую очередь это о склонности драматизировать чувства, как-то все очень переживать глубоко, эмоционально и подсознательно даже искать эту драму в отношениях, создавать ее. Эту Венеру можно проработать через бизнес. Венера в Скорпионе очень хороша для финансовых дел. Традиционно кто-то с Джулией Робертс меня решил сравнить. Так. Очень много каких-то личных вопросов. Все-таки, я думаю, вы должны понимать, что карту нужно в целом смотреть, какой-то отдельный элемент анализировать не настолько будет эффективно. Расскажите, пожалуйста, о Белой Луне. Кстати, да, я даже ваш вопрос записала, что я много рассказывала о Черной Луне, а Белой Луне никогда не упоминаю. Ну, на самом деле, это уже исходя из практики. Просто вот сколько карт смотрела, со сколькими картами работала, вот Черная Луна, она очень четко себя проявляет. Белую Луну обычно люди не замечают. Но это скорее человек так устроен, что склонен больше акцентировать внимание на негативе, на том, что, э, ну скажем, получается не так. На самом деле белая луна — это как раз-таки фиктивная точка, которая дает возможность видеть что-то хорошее. Если вы говорите, если вы имеете в виду белую луну в натальной карте, то она говорит о том, что человек склонен в какой сфере и каким именно образом он склонен видеть что-то хорошее в других. Белую Луну обычно включает кто-то из родственников в раннем возрасте в детстве, показывает своим хорошим примером, активизирует какие-то хорошие черты характера. Нужно отслеживать, когда идет соединение белой луны с натальной, какие события происходят. Когда белая луна соединяется с личными планетами, какие события происходят. Просто может быть так, что... Человек изначально рождается сильной белой луной, но не совершая добрых поступков, он может растрачивать энергию своей белой луны и впоследствии ее не ощущает. Поэтому не стоит воспринимать белую луну как источник благ. Это точка, которая должна говорить о равноценном обмене. То есть если вы имеете белую луну в седьмом доме, и вам встречаются хорошие люди, верные друзья и партнеры, по бизнесу и по браку вы должны им платить той же монетой. Тогда вы будете усиливать свою белую луну. Плутон в весах. Как использовать данный показатель зарабатывания денег? Работать в паре с кем-то, иметь партнера по бизнесу. Не самостоятельно заниматься бизнесом, а еще с кем-то. Также этот Плутон может себя ярко проявлять после того, как человек вступает в отношения. У него появляются стабильные отношения. появляются. Алла, скажите, четыре планеты ретроградных натальной тайной карте – это плохо или какое количество планет стандартно? Ну, ретроградные планеты неплохие, они просто особенные, они имеют больше опыта. И я в корне не согласна с тем выражением, что ретроградными планетами нельзя пользоваться, что они какие-то кармические хвосты или еще что может, могут об этом говорить – Наоборот, это опытная планета, и ее нужно использовать. Почаще выходите в эфир, очень доступно объясняете. Спасибо большое. Я надеялась, что вы выберете меня. Я про сына спрашивала. К сожалению, вы нас не выбрали. Удачи вам. Это касательно последнего поста. Во-первых, выбирала не я так как не я делаю эти консультации. Если бы мы разыгрывали консультацию, которую я буду лично выполнять, я бы сама выбирала победителя. Но так как эти карты будут анализировать мои ученики, я им дала возможность выбрать самостоятельно, с какими вопросами с каким человеком они хотят работать. Поэтому никаких обид на меня не должно быть. Подскажите, пожалуйста, по ведической астрологии. По ведической не подскажу, я западный астролог. А если белая луна в первом доме? В таком случае э, люди э, видят вас хорошие, и вы в целом умеете себя с хорошей стороны показывать. Люди могут вас даже воспринимать лучше, чем вы есть на самом деле. Все-таки первый дом — это дом личности, внешней оболочки. Это дом, как нас, который отвечает за то, как нас воспринимают другие люди. Алла, как у вас проходит обучение? Что для этого нужно? Где посмотреть программу курса? Программа курса есть в ссылке в шапке профиля моего. Переходите, перед вами откроется отдельная страница и там сразу же будет кнопка «Открыть программу курса в школе астрологии». Вы увидите подробный план занятий, а также стоимость и э, всю детальную информацию, как проходит обучение. Э, все обучение проходит онлайн, э, поэтому ни карантин, никакие ограничения абсолютно не будут влиять на уроки. Вы будете вовремя получать все уроки, вы будете вовремя проходить практические занятия без каких-либо задержек и, э, по сути, ф -ф факторы... Посторонние на это не влияют. Поэтому обучаться может человек с любой точки Земли, с любой страны, и также будет создан чат поддержки в WhatsApp, где каждый ученик сможет задавать индивидуально вопросы и общаться с другими учениками по теме астрологии. Алла, кто вы по гороскопу? Мне кажется, все уже знают. Даже неинтересно отвечать. Как вы думаете? У меня все планеты, кроме Венеры, ретроградные. Но так не бывает. Луна и Солнце не могут быть ретроградными. Скоро у вас день рождения. Заранее поздравляю вас. Всех вам благ. Спасибо большое. Алла, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня Луна в Водолее в восьмом доме. Что это означает? Многое от аспектов зависит Луны, от ее скорости. Так что, э, с одной стороны, как-то нет желания даже анализировать когда старт нового курса? Будет ли еще набор в этом году? Хороший вопрос. Старт курса 6 апреля. И по натальной карте новых наборов в этом году больше не будет. Это значит, что вы сможете позже присоединиться, но вам нужно будет это догонять. Лучше, конечно, начинать сейчас и в спокойном темпе вместе с группой обучаться, затем осенью будет э, э, осенью будет второй набор осенью будет набор на второй курс. Этот курс будет посвящен прогностике, прогнозированию. Для того, чтобы э, записаться на этот курс и в принципе обучаться, нужно иметь фундаментальные знания по натальной карте. Поэтому я рекомендую сперва пройти у меня первый курс по натальной карте и затем продолжить обучаться на втором курсе по прогнозированию. Если скоро день рождения, но Овна вы не похожи. В принципе, мне кажется, что как для первого эфира, то достаточно мы с вами пообщались. Вижу, что очень много личных вопросов, и боюсь, я не смогу на все ответить. Приятно, что были вопросы по обучению. Я всех вас жду на обучении. Приходите в мою школу астрологии и сможете найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют касательно вашей натальной карты и натальных карт ваших родственников, друзей и знакомых. Мы даже в процессе обучения, кстати, рассматриваем ваши же карты и карты ваших родственников и друзей. То есть, по сути, за год обучения вы сможете прям по всем волнующим вас вопросом пройти не один раз мне очень понравилось я думаю, что время от времени можно будет такие эфиры проводить но возможно в дальнейшем они будут тематическими то есть не в разброс обо всем на свете а на какую-то конкретную тему Спасибо большое всем за активность и до скорых новых встреч. Пока!